Джон Грим спрашивает. Ксения Евгеньевна, добрый день. Добрый. Как распознать практика, действительно ли работающего в северной традиции? Слушать его речь, изучать, какие принципы он излагает. Сейчас очень много кто зовется рунологами и мастером, или лишь таковыми по факту не являющимися. Как понять, что перед тобой всего лишь самозванец? Хороший способ, уважаемый Джон Грим, это становиться практиком самому. Тогда вас точно никто не обманет. А, но для того, чтобы стать практиком, нужно иметь учителя. Вроде бы замкнутый круг, но нет. Потому что согласно нашей традиции, согласно северной традиции, единственный, кто может научить самой традиции асов и рунам и дать возможность постигнуть глубины этой традиции, это бог Один, и только он. Поэтому, если вы будете обучаться у него и станете, сами станете мастером рун, то такой вопрос просто отпадет как не имеющий смысла. Так что я вам очень желаю выйти на контакт с Богом Одином и начать учиться. Начать учиться у него. Читайте Эдды, читайте мифы, читайте легенды, читайте предания, медитируйте на руны. Читайте все подряд про руны, и рано или поздно зерно отойдут от плевел. Вы безошибочно будете чувствовать, в чем есть око Одина, а в чем его нет. Где просто пустые слова. Просто количество перейдет в качество. Я со своей стороны рекомендую ученикам книги Торсона, да, потому что там точно есть око Одина, Антона Платова. Там оно тоже точно есть. О себе скромно умолчу.